Короче, ребята, нога уже меньше болит, и мы с вами, поэтому мы с вами играем в Бэтмена Архам Асайлум. Нога меньше болит, и поэтому так. Поэтому мы с вами играем сегодня. Не, ну, хотя больно еще, но меньше. Меньше, чем всегда. Меньше, чем утром болело, когда только по деду, блять, поебу по, короче, я по одному человеку зарядил Но у меня нога после этого так сильно болит Честно говоря Всегда я был спокойным Всегда на все спокойно реагировал Ну, бухает человека, бухает Ну, мне было похуй А сейчас С какого-то фига вдруг мне стал не похуй На то, что он, блядь, бухает Бухает, блядь, как дышит Блядь Не, ну я это знаю, ага, да И... Так, тут один Два, три, четыре, пять Обнаружены пять Назад возвращаемся так. И назад возвращаемся. Может, заодно проверить переход. Западный переход. И не расслабляйтесь там. В отключке три.. Не убил, не убил, просто В ключку его поставил всю Раз, два, три, четыре, пять, шесть И все они вооружены, короче расходитесь давайте G5, шпигун. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нужно поодиночке их раз бивать. Их надо поодиночке было бы. Раз, два, три. И там еще четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. А, их тут шестеро! Я хотел этого, последнего. Фрэнк Буллс, один из внутренних агентов Вархни, Джокера Вархни, статус мертв. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас, не знаю, меня не увидят, наверное, так, тут. <звы> ну, я как минимум... С этих несколькими Кто, расправился. Не мышки, ага. Звонят. Слышал уже этот Джокер. Ага. Спасибо очки. А, там написано было использовать за минированной чтобы скрыться. Ага. А то, что Бэтмен не хочет... обратно назад ну ладно получилось не очень так и хорошо но все же получилось Блин, надо начинать заново игру, потому что с эту миссию надо реально начать заново, потому что сейчас я как бы ненужное действие очень много сделал. Ага, ребят. Нужен пока... ждать, пока этот отвернется его. и вот Раз, переход! два, три, четыре, пять. пять. Не, с этим было... Этого было легко у А он, может, вы сел, лег поспать, а? Такого не изучайте? Что он мог поспать лично? Надо всех по стелсу тут укакашивать. Привет, так раз, два, три, четыре, пять, шесть и там. Все, шестеро осталось. Так, их тут шестеро осталось. У нас оставалось только шестеро Я из восемнадцати. Вс. Так, ну ладно, их немножко приманить сюда. Так, а что дальше делать? Ну вот, Джойс, ты меня потерял. Да их коломуть тут. Когда они меня потеряют, их ждут шестеро. Когда они меня потеряют, когда эта мусочка стихнет тут, Музычка с расследования, точнее, стихнет, то... Можно будет тогда... Ой, блин, черт, Бэтс, тебя видят. Бэтаранка, кинуть батаранг, чтобы они отвлеклись это нельзя, Бэтс. Кинуть бы таран прямо отсюда. Пш, запульнуть, чтобы они отвлеклись, а, на него. Отвлекающий маневр надо было бы. Маневр даже. Йо. Шесть. <coughs> как в игрушке, как в ассасине. Ой. Двое. Тут. Шесть Эммммм, так. Я таким макаром пытаюсь от ситуации ото всей отойти, что у меня, на, ну, нога болит. Пытаюсь от всей этой ситуации отойти. Ну вот, они и сами напросились. Ты сам сказал, Джокер. Два, четыре, шесть. Это три двойных удара надо. Не, ну, горгуля-то тут все заминированы, поэтому... Как бы вам сказать, получше нельзя. Я бы на самом деле по-другому бы... Осталось по попробуем пройти эту игрушку. остался не, даже не игрушку, а миссию просто это задание. Два, три, четыре, пять, шесть раз. Нет, два, три, четыре, пять, шесть. Да, их шесть раз И того од одного я у кокошил. Постелку И сразу сбегаем туда же. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, пятеро осталось. Не так. Критику, что ли? Я точно знаю, пятеро. Шестеро. Вы слышали, Что он оставлял. чё? мама. Мама взяла их. я это на столе. Сейчас туда. Ага, посмотрим. Посмотри, я не вижу, Ладно, даже. ладно, сейчас посмотрим. Не, ну они были тут. Сейчас? Нет, не сейчас. Сейчас. сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, я, сейчас, сейчас, не сейчас, ага. А это мама тебе позвонила про деньги или нет? сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Не знаю, вроде сейчас, вчера, вчера вроде бы были еще. сейчас, маме позвоню. Ага, извиняюсь, ребятки. Тесницкие неполадки, неполадочки. Сейчас. Позвони маме туда. Сейчас. Маме, позвони туда. Мам, алё, привет. Ты не знаешь, где деньги, которые дед положил тебе на стул вчера, вроде Ну, вот ч. Сейчас. Деньги забрала, говорит. За да. электроэнергию? Деньги забрала. Забрала, а то он, он все-таки сходил, купил сетушку, где ну, он вот. денег взял, я думала он из этих... Что, стар... ладно, не ходи Л туда. Воня, а. не ходи туда. Ладно, ладно ладно, ладно, ладно, давай, и пока, давай. Ага, пока. Тебе звонят, кстати. Кто? Тебе телефон. Ну, так я хотел пойти, дойти до туда и тебе отдать. Сюда прям принести, так скажем, кровати. Да. Ладно, давай. Ага. Покай, okay. давай. Ну вот так вот живем. Пять врагов пять с оружием и 0 без оружия были бы, было бы хорошо, если бы их было бы тут раз, два, так три, четыре, пять. Ну да, их ровно 5 А вот с этим вот будут тут проблемы, как и его вот там. Так, на, надо, надо, надо, надо, надо, надо, так, надо, на F, надо, надо, надо, надо, залезть и надо, надо, надо, вот туда. надо, надо, гном. надо, два, три. надо, Четыре. Четыре осталось. Чёрт. Четыре, ребят. Реально. Четыре. Четыре осталось. Четверо осталось. Так. Три. Четыре. Реально. Четыре осталось. ч? Че? Ну, поделать. Трое осталось Джон, ел, пал. Ну, Трое осталось, короче Трое, трое, трое, трое Так, раз, два и три, так Ну, ладно, я по, одно... по одиночке их развалю Сейчас Эх, Ну, на самом-то деле Не очень серьезно так было Сейчас всего боятся Дурацкий бойлер. Дрысни мне, пускай бог. Ой, надо, надо, на, на, на, на, на, надо, надо, надо, надо, надо, направь, надо, на, на F, надо, надо, надо обратно, на F, на туда, надо, надо, на туда, сюда, тогда это делаем, тогда сюда делаем это, так и тут, Чуть, Так туда обратно, обратно туда летим, короче, ай, блин, черт, блять, да зацепился ты пошел бы так и два осталось их двое двое осталось но они вооружены до зубов блин. сейчас я джокер тут верю что они вооружены до зубов у есть все шансы здесь подохнуть ну, аха джокер командир фиг так так стоп нет Ну, кого, короче, как? Я практически всех по бесшумному удару устранял. Ну, не совсем пол получилось, точнее, не совсем со всеми, но. Может, вниз и Там вас ждет... Так, нет, он развернулся. Так. Развернулся обратно. Ко мне задом. Ко мне передам сейчас так и задам. Нет. и передом ко мне маньяк с бензопилой ага все всех вырубил блин практически по целос короче прошел миссию задание практически по секунду. секунд так и ни одной бум-букалки бум не было. Хорошо. Это очень-очень-очень, честно говоря, хорошо. Ой, точно. Бу -бу. Так, стоп. А тут я же эту данный с карты памяти не забрал. И контрол пробил. Так, это надо секвенс на торкода. Это 5 значные это число. А, тут двойной, тройной. И чё это? Всё тут открылось. Опа, ша, снизу всё открылось. Ёшкин-кошкин. Так, а тут ещё было где-то это... Было, было, было, было где-то запись вот... Первый раз не забывается. Только не будешь это Не попробуешь сам Ты так дураешься Ну если не попробуешь сам Никогда не узнаешь что он делает на самом то деле Так это готово Сюда но Так это сюда подсоединю но. Так И сюда так тоже Проход камерам Не попадись на Так стоп Это секвенатор кода так нужен А, Ранкеш, Кэш. Тут что будет? Тут пугало как раз-таки будет, наверное. Нифига тут нету. Так, тут, наверное, как мне обещали в прохождении, тут будет с пугалом миссия. Тихо. Слишком даже тихо. Ч? Чё? Комп? Комп, Ком? ну хватит, харе! Пугала? А я думал, это комп. Фух. Спасибо, Бэтмен Архам что это всего лишь ты. Это всего лишь в игре была сцена, а не комп у меня заглючил. Мэтхаус, Бэтмен. А, это Джокер на Бэтмобиле? С Бэтменом связан? Брюс, ты что тут делаешь? А? Архан, За джокера сейчас играть? Вы Я этого не делал. Блин, мы за джокера играем с вами, ребят. Интересно, а, а за Харли интересно, как-нибудь будем играть, а? Я бы, на самом деле, поиграл в такую красавицу. А? Реально, поиграл бы за такую красоту, как Харли, а? Просто ему ну, ну, <связываю> <связываю> да, нужно пожалеть? Он так и не смог оправиться после смерти родителей. Пугала, пугала! Не отдавать меня его не надо, не надо! Не нужно меня его ему отдавать, освободить меня! меня, да! не тот путь, что ли, выбрал? Дёртим мышь чтобы... А, блин. Понял? Принял. Ребрюс Суэйн. Похоронен Брюс Растен Пис. Где я? Ч я? Такое... Я... Я ж похоронен, блин! Тут. Или так и должно было? Получается быть. Брюс, ты чё тут делаешь? Ты... Куда я должен? А нет, рассмотр, походу, должен нету, походу, дожить сюда. Ай! Угола. Опять же. Буду, наверное, от него сейчас я пряцься. Вот ну да, попасть я тебе. Ну а? а Я думал, это к ребят. Тобой я думал, это к какая-то. Брюса Уэйна убили. Джокером. Блин, да у меня левая рука. а Она работает, точнее, ну только. На одну эту. Ладно, будет и позже, после того, как я эту игру пройду, полностью. Вот а, не, я лучше... Да понял, понял, понял, понял. Да блин, да понял, я пугал, Ага. Безумие уже безумие. Безумие не считать безумным, если он безумен. И все об этом знают. Кстати. Сейчас он сюда отвернется. И дальше туда повернется. платформеры опять бедны, а, <свят> мистер Пини, чё он, он, чё они с тобой сделали? Что они сделали супермаскотом Супер Супермультяшным -маскотом, Супер маскотом Бэтмена? Что Бэтмен? Ну вообще память. да, паникуется очень сильно. Уга. Не, ну мы с вами прошли очень долго, много. И после страха, забвение. Забвение. Сейчас надо будет, по идее, с пугом сразиться тут. Не понял, что сделать-то надо. Бэт, Бэтмен? ну, может и нет. А я вот дверь не верю. по практически прошли. Это миссис пугал. Нужно тут за этим за баком прятаться, ха, ага, понял? Знаю, да блин, да, я контр не отжимал, контр вот нажат, я его не отжимал. В общем-то, потому что я знаю, что на уровне пугала надо не отжимать Ctrl, нажать просто control нужно и все, и control пробел там не отжимать, самое главное до пугала этого пугала Чтоб пугал не поймал вас надо прятаться от него Ай, блин, дай. Я думаю, что ты сейчас не увидишь, собственно, меня. Ага. Да я не думаю, что ты после этого всего меня заметишь. Ай, блин, ну я реально думаю, что он мне не заметит. Он подумает, что это маленькая пугал просто. А в итоге это Брюс Уэйн. Да блин, да ёбал, я раньше времени. Нет, тут реально я виноват. Тут я виноват, я понял. Пугало. Не, он не видит за этой забочкой. Я тут понял. Как бы эту штуку. Я понял эту штуку, он меня не видит за бочкой. За бочкой, что он не видит. Вот за вот Я этой знаю, вот. Где он ты? то видит, то не видит меня, блин. Странно. Фир. Ага, страдаю от прохождения этой игры. Ага. Извините, все фанаты Бэтмена, но не... Ну, я буду проходить Бэтмен Архам Найт после того, как пройду Бэтмен Архем Нужно не попадаться ему на глаза. Не успевай, не успевай, не успевай. Ну, все Успел. Успел. Да блин. Я забыл, что надо Space нажимать, чтобы бежать, а не Shift Я думаю, Shift Надо, или Ctrl Ну нет, а тут Space надо зажимать пробежи Ч че ⁇ за ч ⁇ Почему? Так, я не понял. что надо там делать? Надо... А, не, я, кажется, понял, что надо там сделать. Собственно, нас, чтобы пугало, посмотрел на другую сторону, и потом на эту сторону. И... Наверное, нужно, чтобы он посмотрел потом сюда, очень далеко. Раб... Черт! Не, ну вы видели, я прошел уже. по факту. По факту я прошел. Восьмимартовский супергерой. чтобы он посмотрел сюда, так посмотри сюда, так а сейчас посмотри туда, пугало и ай блин черт, черт, посмотри в другую сторону. да и в другую сторону а -а -а. архамасалом терапия не ну тут я ей. понял ладно тут надо было два последних движения надо было сделать и все и пугала бы конец Не было Да ч не прыгай-то? Я, а, ребят. Ч Бэтмен не прыгает-то, а? Ч Бэтмен не прыгает-то, блин? Ага. Я жму контр да память. нет никакого приступа спасибо пугала тебе спасибо очки ай, ай да я хотел когда он развернется надо было ага а потом надо было, когда он развернется, надо было это делать. А потом... Шапо там, шапо там, Мы разные люди. Ладно, он натвернулся и сюда больше не смотрит. Так. Вот странная какая-то кура. Куролесье. Победили! Скажи, каких еще ты вот и Больно, Да всех вроде бы сразил. ЛКМ это, нет Всех Всех демонов сразил Вот Справедливость Ой, блин Черт, а этот демон реально Серьезный Сильный теми ребятами понти, которые. с теми тоже я очень много. Вышибал, где из них бил Вс, в Тангусе, как вы их победить. Бред, так ходи ты сделал паук. Да блин, да отойди ты! Что ли? Хер ты, грудок стельный. Отойди ты! Фиган, ты не мешаешь, блин. Как того то за пи. за.. Гатаранга, что ли, блин? Ну он развалился, все. Развалился твой босс пугало левый шифт и справа. Ай. Ай. Ай. Больно. Да, это было больно, ребята, реально. Ускорение. Применяйте быстрый детаран чтобы улучшить демонетик летов. ТЕБЕ НРАВИТСЯ ПОВЫШЕННЫЕ ДОЗЫ, бэ? Я учусь каратэ улучшить Борье, Бокс, точнее. Левый shift и левый... А, ну, чтобы три этих, три фонаря сопротивлялись. Он сам собой. Это второй фонарик сейчас зарядит. Он сам собой вышел из ума. Еще ты что я почти Левый шрифт. Если бы мне бы эти двое бы не мешали, двое сварца с одинаковых с лица, блин, то я бы, может быть, и победил бы уже этого монстра пугал очень-очень-очень давно. Короче, сейчас бы даже же победил бы. А тут нету какой-нибудь супер Ай! Держал к что с этим скелетроном-то делать-то хером? Вот все, третий, давай, третий, заорай, взял свет. Там где тьма есть, там и свет есть, чё пугало Там есть, там где есть тьма, там есть свет. всегда найдется место ядным светом. я Я. Бэтмен. Зачем спорить, Бэтмен? Ты такой же псих, как и мы. Итого 2 500, Так. Д доктор Джонтон Крейн готов поднять страх на новую глубину. Не! Так, сейчас, чё это? Так, чё... Сам самый низ спускаться. Я не человек. Я Бэтмен. Я Бэтмен. Человек, которому неведом страх. Тони Старк тоже человек, которому неведом страх. Но он железный. Не И зачем туда не Блин, Пасхалка секрета. На эту надо. Версия перта. Надо найти какой-нибудь другой проход. И секвенатор, кстати, тоже не работает. Не, ладно, джокер это еще полбеды. А вы чем мне с пугом-то делали? Ага. Что мне с пугалом то делать? Вот тут много грибов, кстати. Крейн, ты ч занимаешься грибоводцем? Грибник еще тот. рынок конечно же а этот крок вот на ф так что дальше делать самый главный вопрос всей моей игры Бэтмена. все все все все все все бетса что делать дальше а нет тут так смотрите так тут сюда на Бетторанг, секвенатором кода взломаем эту штуку. Состояние нервозное, ой, блин, черт. Надо же его... Нет, надо... Состояние паникой. Порежь, порежь, давай. Режь. Режь, режь, блин. Давай. Наступай, наступай, наступай, наступай. Я тут ничего не делаю. Стою просто тупо, вошла, тупо. Стою, ничего не делаю тут. вспомнил, что у меня есть эта штука, которая можно это... На, приколоться, так скажем. Но я ее не знаю, как на какую клавишу использовать, потому что... Ну... Нет, а у него реакция хорошая. Но у меня лучше. Нужно выйти на открытое место, самое главное, с этим преступником. Я тебя Блин, ну он очень быстрый. Офигеть, какой быстрый на самом-то деле. Сейчас, смотрите, я как сделаю. Я раз, два и все. А у меня, а у меня задержка мыши 2 секунды как разки. Раз, два. Нужно открытое место выйти и его там Шпырнуть Можно будет. Вот тут вот надо, чтобы он меня... Чтобы он сагрился, во-первых, нужно. И потом на него вот так вот. Наверное. Короче, ты меня заколебал, я тебя вот так глушу, оглушу, и вот так вот будет тебе, и будет тебе наука потом на Бэтмене вставать, на Бэтмена, собака. Не, ну он как минимум не, не мой дед, дед меня, мой честно говоря, задрал, ебул. два а он трехступенчатый эта штука трехступенчатая эта штука трехступенчатая оказывается так а стоп а надо мне нет надо мне на x надо... нет там эм, ну ай как спуститься то спуститься -то. а спуститься надо так а спущуся я так, а, вот так, а, вот так, вот а, так, вот так, а, так. Не, не сюда идем. А вот сюда вот. Я его... Шесть без оружия. Я не Нормально, ребят. Шесть без оружия, ага. Мне очень сильно нравится это. Это такое... Это 4, 5, 6. Мне очень сильно нравится, честно говоря, то, что тут все, без оружия, все безоружные. Мне очень сильно это нравится. Все, мне, мне это очень сильно нравится, что они все безоружные тут были. X. Это оружие. Так, это шкафчик со огнестрелом. Для охраны сиархама используется, разрушает только при попытке беса заключенных. Попытка бегства, бегства, бегства, бегства. А, вот, то есть почему тут эти штуки. Спокойно, интересно. Так, а что дальше делать? Не, я конечно, я, конечно, понимаю, что дальше надо еще ниже, но... Как? Поднять карту. <свеч> <свеч> так. Не, на Х так лучше... Лучше мне видно. Так. Мы, видимо, дошли с вами до той точки невозврата, когда либо надо говорить, что у тебя еще все впереди, либо потому что у тебя еще ничего не впереди. Так. А, да, точно, мы ж крок убийцу с вами ищем. Проходка аппаратный. так. Атана-тап, так. Логва Рок Крока. Вот мы самые, самый, самый, самый, самый цех его, блин, прошли. Ну, ладно, не делает вода да, Крок, спасибо тебе Спасибо что тебе не, не, не, не, реально Тут за... Крок за это респект Реально, блин Пробраться в логово Крока Через подделение Интенсивной терапии Так, а куда дальше-то, а? Самый главный вопрос всей игры. Куда дальше-то делать, а? Куда. А, нужно. Так, сюда надо. Так, надо дальше. Так. Нет, здесь нет. Сюда не надо. Сюда нам надо. Так. <связать> Бэтмен же не любит, когда его костюм, так скажем, в реке морается, грязный. Это я сейчас где так? Это я сейчас так. Посмотрим так. Это нет, это практически я там, где мне надо. Там, где я должен быть, короче. Арагу. Я отправляюсь да. спора, о которых говорила Плющ. Он старой так, канализации. канализации. Вышли мне схему. Здесь настоящий лабиринт. В базе нет этих данных. Брюс, ты уверен? По-моему, это самоубийство. У меня нет выбора. Я настроил сканеры на поиск спор, необходимых для противоядия. Я их найду. А как же Крок? Крок просто животное. Любого зверя можно поймать, если есть капканы, выходящие на Я справлюсь. Так, тут. Сообщу тебе, когда закончу. Весь 26. Весь 2. 20... А, ну... Фуд, блин! Ч ⁇ настоящая Классная семья? поддержку. Но Крок узнает, где я нахожусь по волнам на воде. Нужно двигаться как можно медленнее. Как можно, можно, можно. Медленнее. мер. Если делать по одному шагу, то он не услышит. И кабот Крейн. Сонную лощину вспомнил. Сейчас тут будет босс, потому что справа прошло сохранение. Или я громко слишком... Вот босс, крок. Надо было бета -ранг, блин, готовить. И внезапно атаковать убийцу Крока. Ну, блин, ну, буду в следующий раз поосторожней. Так. Бета-ранг. Лучше так пойду с батарангом на перерез. В <звы> эту сторону надо было, значит. Нет или не в эту? А в эту? Тогда-тогда да, тогда, получается в эту сторону надо было. А раньше не могли сказать, чтобы приготовил там бетаран. А, вот точно, вот же растения споры. Собрать споры. Не бойся, они не, не ядовитые. Это просто споры, что мне нужны. Это просто... Нужно найти еще. В эту... Я уже Откуда? Тут-то еще есть, собственно. Спорах недостаточно. Еще будет недостаточно Противоядие Еще нужно найти. Итого, две споры. Все. Этот... Этот Крок... Он, честно говоря, в Отряд Самоубийц играл... Да, вот сюда вот. Значит, надо вот сюда. Актер, который играет крок, он молоч реально. Прикольный крок получился. Ой. Не туда, так. Сюда, что ли? Да, сюда, получается. Этот стор получается. Где? А вот еще одна. Тут будет, видимо, где-то еще одна засада. Вообще-то я тут спокойно прохожу Бэттом Архама Бэтмен В психушке Архама я спокойно прохожу. 53, 52, 54, 54. Да, в правильную сторону, значит, идем так. А, вот точно, вот же. Вот же, вот же, вот же, вот же. Видимо, до последних спор мне не добраться. Да знаю я, что я бэдкогтем хочу заспиться. Тут не перелетишь. А сюда, если? Или вот сюда вот? Нет, не забрызгать, самое главное так. Блин, чё это за фигня такая, а? А, да, точно. У меня же есть трусометы. Крок, тебя не... Ты мне не нужен, извини, Крок, но ты мне реально не нужен сейчас. Куда бежать в сейчас? Нархамасайл превратился в Тампул Иран. В Тампул Иран. Да. Так, тут. Вместе с собой полок, ага. Ага, да. Ага. Крока, 231 метр. Я сейчас, честно говоря, сам даже не понимаю, как я оттуда, вы... вот отсюда вот выбрался. А, да. Не, не, не, не. понял сейчас как. или разорвет и это самый нормальный человек отряд самоубийца Да блин, да я бы на бета хотел, но тросомёт похудился. Не, ну, не, ну, надо было тросомёт, потом на бета врубить. Так, нужно было, так, первым делом тросомёт то тут врубить. Нужен тут на пробел нажать. А потом надо на бета -ранг. срочно надо на бета -ранг. Какой теперь пугу-пугу-пугу Бэтмен в темплеран превратился, а? 160, 160, 150. Раньше надо было думать, делать так. Про пробел. Да пробел жму надо. Пи... О, понимаю. Ты установил там гидроакустический маяк. Умно. Угу. Аракул, я убираюсь отсюда. А как же Крок? С ним проблем не будет. Вот. Вот, наверное, вот поэтому и проблема с ним не. Так, стоп. Сюда, сюда или сюда-то. Так. так, как тут на ту сторону перебраться? Сейчас так, чтобы костюм не повредить. Так. Блин, да, Крок не уж задрал его вот сейчас слово, одним словом. Вот реально задрал, ребят, Крок. Я, я не, я понял, как надо назад. Вс ⁇ раку, вс ⁇ на тап. Блин, то я в другую сторону, что ли, иду. Так. Мне надо назад посмотреть. Так, вроде бы... Сейчас вроде бы в ту сторону иду, так... Ребятки, я попробую эту миссию сам пройти и хорошо, ребята, и потом попытаться смотри, посмотреть, как как у меня получится. Ладно, короче, ребят, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях "Бэтмен Архем, Асайлум". Пока-пока. До скорых встреч, ребят. пока да вам. Тихо играть про другую психушку. А? О, oh, уже час.